Это Call of Duty Mobile. Пока ей не дашь пинка, она не начнет прогрессировать и изменяться. Но сейчас наступает время очень больнючих ударов. Сами знаете от кого. Здорово, мужские мужчины! Рад вас приветствовать в Call of Duty Mobile 2.0. Игра получила ряд значительных визуальных и даже фундаментальных изменений, которые положительно повлияют на игровой процесс. Предлагаю идти от меньшего к большему, ну или как придется. Так, теперь у нас появилось в игре убежище. Это чисто визуальная фича, созданная для того, чтобы игроки могли нарезать понты перед своими корешами. Добавляешь любимое одеяние и делаешь скринец. Зайти сюда очень просто, в лобби, Нужно тыкнуть на вот эту тематическую кнопочку. Всего лишь так. К слову, если выкрутить full качество графики, хорошие фотокарточки получаются, как говорится. Теперь поговорим про просто разрывной тренировочный режим, который нам добавили разработчики в сетевую игру. Он называется «Одиночное обучение на карте». Его фишка в том, что здесь можно подтестить скорстрики, тут можно пострелять по ботам, но самое главное, тут можно учить раскидки Мужики, я когда-то столько времени убивал на эти эпизоды по раскидкам, вы даже не представляете, а здесь вы можете все увидеть воочию, короче говоря, за это уже разработчики получают большой жирный плюс, ибо режим очень залипательный, думаю, благодаря ему популярность гранат немножко возрастет. Также интересные изменения получил стрелковый рубеж. Теперь можно заходить вплотную к ботам и тренировать перестрелки в клоуз-файтах мы тоже одобряем, но мега плюс разработчикам хочется поставить за отображение новых бафов. Теперь не нужно учить патчноуты, достаточно зайти в инвентарь, в нем увидеть зеленую стрелочку, сигнализирующую об улучшении, и чтобы посмотреть конкретные бафы, нужно нажать на вот этот значок весов вещь, дорогие друзья. Ибо она поднимает интерес к оружиям, которые пылятся в инвентаре. Глядишь, так и разнообразие хоть какое-то в рейтинге будет. Еще добавили дистанцию видимости в прицельную секцию. Чтобы покрутить этот параметр, нужно зайти в сборку, настройки и в сетке прицела нажать на значок шестеренки. Скажу так, параметр очень индивидуальный и, возможно, кому-то подсобит. Тут нужно отталкиваться от вашей диагонали устройства. Для примера, вот значение 0, а вот 100, как по мне, значение 0 покомфортнее будет, ибо читаемость лучше. И, грубо говоря, этот параметр отвечает за отдаление пушки. Смотрите внимательно на коллиматор, здесь все наглядно. Следующая функция лично мне охрененно зайдет для стрима с проверкой ваших сборок, ибо теперь можно не скриншотить сборку, а просто копировать ее буквы числовое значение. Мужики, запоминайте, это нам пригодится для стрима по сборочкам. Заходите в свой комплектацию жмете на вот эту кнопку поделиться и все скидывайте мне свою красоту в тематический пост со сборками который конечно же будет находиться у меня в телеграм-канале ссылочка в описании я уже говорил что это мы одобряем но есть и небольшая, конечно же, ложечка дегтя. Как же без этого? Но ради приличия стоит сказать, что она касается не всех, а только мужичков, которые апнули 10к рейтинга и выше в сетевой игре. К сожалению, теперь подбор будет еще дольше, чем он был до этого, ибо добавили фильтр, отсеивающий возможность залета в катку с игроками с рангом мастер. Как показывает практика, любое вмешательство в систему подбора всегда несет долгий и нудный поиск. Не только у пацанов с рангом легенда, но и ребят с более низким уровнем. Короче, надеюсь, все стабилизирует, ибо, как говорится, плавали знаем, надеюсь, с поиском все будет хорошо. Хотя, даже тут разрабы умудрились сделать кайфовую тему, а именно теперь, во время поиска матча, можно шастать по всяким разным разделам в игре, не обращая внимания на поиск. А вот это уже, кстати, заявочка на топ обновления 2023 года, дорогие брата-братья. Кстати, половину новых фиш я уже Знал, ибо подписан на самое большое и охренительное сообщество по Call of Duty Mobile. Только тут сезонные сливы, секреты обновлений, теплый чат, где ты можешь найти тиммейта, ивенты, конкурсы, еще в придачу. Никита Петров боевой пропуск отправит и сипишечки со скидкой зарядит. Я лично не один раз обращался к Никитичу, поэтому рекомендую. Ссылка в описании. А что касается сетевой игры, то наконец-то они подсмотрели у кое-кого фишку с активацией скорстриков. То есть теперь можно юзать БПЛА и одновременно вести огонь от бедра. Такой механикой они заметно, кстати, подняли скорость в игре. Дополнительно хочется сказать, что в новом сезоне и бафы произошли некоторых оружий, но об этом мы поговорим в следующих эпизодах. А сейчас, конечно же, пришло время поведать о просто необходимой и нужной штуке для любителей королевской битвы. Тренировочный учебный лагерь. Друзья, это именно то, чего не хватало игре. Именно здесь можно комфортно настроить сенсую раскладку. Здесь можно собрать и протестировать сборку с определенными оружейными модулями. Также можно потренировать тайминги и броски гранат. Можно попробовать почувствовать баллистику и потренировать снайперскую стрельбу по головам противников, или же просто зарубиться с дробеном в клоусфайте. Короче говоря, здесь просто безграничное поле для действий. Все зависит от вашего креатива. Кстати, еще дополнительно, вот здесь можно ознакомиться с оружейными модулями, а именно с их принципом действия. Тут даже видео с есть. Разработчики не стесняясь отбирают контент у ютуберов, но если серьезно, они и большие молодцы, что сделали много разных фич для лучшего адаптирования и захода в игру новичкам, а также для совершенствования своих навыков мега прочь покатрахерам. Поэтому, если ты вдруг забросил колдушку или думаешь играть в нее или нет, то сейчас самое время, когда она в принципе на подъеме. Кстати, хочу поздравить вот этого брата-брата, ибо он выиграл боевой пропуск, ведь именно на него показал бот рандомайза за оставленный комментарий. Давай повторим такой движ, пиши прямо сейчас, что тебе понравилось в этом обновлении, и я также рандомно выберу счастливчика. Ну и тезис, конечно же. Обновление супер. По таймингу ребятишки дропнули, и как мне кажется, дальше они еще интереснее должны делать ивенты и нововведения, ибо, как я и говорил, пиночки становятся все больнее и больнее. Хотя... Дорогие друзья, мобильная колда в сердечке будет навсегда. Не забываем про кулакичи и подписку на данный киноканал. Это был Огнянский. Все только начинается.